Как раз доклад выполнен в духе того корпуса, который мы создаем. И в данном случае он интересен тем, что позволяет, сказать, может по-новому посмотреть, какие, как можно подойти к анализу литературных явлений да, с помощью наших допустим, верных. Очень кратко да, в том периоде, изучаемом нам, первая деревья 20 века, Характерно для литературы фигуративность и сказанность. Да, фигуративность шла из символизма Андрея Белого, а сказовость из той демократичности, которая появилась в. Благодаря вовлечению в литературный процесс самых разных социальных масс, да, о чем мы тоже говорили, да, литература стала доступна, все стали писать и стали писать о том числе людей о, о людях самых разных, и поэтому, как пишет Григорьевич, в рассказах о повестях зазвучала разношерстная народная речь, пусть и литературенная, пусть и стилизованная, но очень непривычная для читателя, воспитанного на классической литературе. Вот это очень бросается в глаза, и как это нужно исследовать? Вот. Исследование выполнено на э, рассказе, или даже почти повесть, большой рассказ Артема Веселого, э, писателя расстрелянного в 1938 году, который был представителем экспрессивного оргументального направления как раз, то есть вот, э, хотел посмотреть именно вот на таком намаркированном тексте, да, как это можно исследовать. Рассказ написан в 1923, -1923 году. Да. И там речь идет о приключениях двух дружков-матросов, подхваченных Огненной рекой Русской революции, звали Ванька Граммофон и Мишка крокодил. Вот. Свою миссию революционные дружки поняли весьма однонаправленно, поняли, что можно хватать все, что лежит, грубые беспринципные существа, да, проникшие в гущу идейного комсомольского сообщества. Да, ну это вот текст для да? они имели крестьянское происхождение, это наложило отпечаток на их поведение и особенности речи, и плюс они нахватались слоем еще обрывков псевдореволюционной э, фразеологии, а, окунувшись в криминальную атмосферу и блокной фразеологии, да? и все вот это вот есть, есть в этом тексте. Вот такая смесь породила в творческой лаборатории Артема Веселого весьма специфический сказ образующий во взаимодействии собственным э, с, э, стилем веселого да, вот такой особый, особый орнаментализм. Вот. Ну, здесь видите, юмор, здесь про -про -про -прос прослеживается. Да? Примеров, он, он, он тоже выбирает хорошо, синтаксические триады, о которых говорил, в данном случае, а, например, такие, да? чокнулись, куркнули, крякнули. Да? Значит, что это такое? Да, Синтаксические отряды, некое синтаксическое единство, имеющее глагол, глагол в одной и той же грамматической форме и образующее минимальный перечислительный ряд, но, естественно, схожий с семантикой. И, и поскольку они в одной форме стоят, они созвучны и фонетически, как правило. Вот, но видите, здесь другие прекрасные примеры, да, из той же серии «охнули, хакнули, да, задермушились», да, утакали, удакали, сада яро, яра, дружков шатала, мотала, подмывала, да, в уголь уж глись, укачала, утрепала». Да То есть вот такие э, формальные приемы, которых довольно много. Да, есть триады с одним и тем же глаголом, да? например, «море качелилось, песня качелилась, качелились блестки, крики, чая». Да? Или «ноги пляшут, теплушки пляшут, степя пляшут». Да? И есть неглагольные триады, тоже прекрасные совершенно, да? Кузиводину в одеяло в храп, да, это, это абзац предложения тоска, да? да, смертный час, да, паровоз в храпе, паровоз в мыле, пыль пыла, да, Ну и нужно сказать, что они строятся, да, ну как и устная речь тоже, наверное, да, сколько здесь э, имитация устной речи, да, вот как исследовать устной речи я это тоже вижу, да? что, все это строится из, из неких элементарных предложений это я уже достраиваю которые есть приводят Григоря Крещу, братки грёв, да, предложения, бабы в крик, ванька поперек. братки в скуку, пятки градов, и так далее, и потом когда они объединяются вместе, получаются вот эти вот ряды, которые дают определенный калорий. и эти абзацы предложений очень частотные, посмотрите, 40% всех предложений и абзацев да, это состоят из одного, двух и, и трех слов. Да? Такая большая масса, и они все стилизованы, да? то есть они маркированы не открашены. А там дальше идет более-менее нейтрально. Вот, то есть надо текст, соответственно, сначала растыгить да, вот на, на вот эти части. Вот. И действительно получается, что они, вот эти краткие маленькие предложения соединяясь между собой, образуют вот э, такие э, стилизованные структуры. Да? Мишка засмеялся, Ванька засмеялся. Да? Мишка в обиде, Ванька в обиде. И вот это тоже особо нравилось в любом сердце стукнуло, в Мишке сердце стукнуло, раз, стукнули сердца. Да И здесь еще триада, да, то есть они как бы вот вложенными э, предложениями. Вот. В качестве методики анализа он решил разделить текст на фоновый, немаркированный текст, который, конечно, очень сложно найти у Веселого, потому он, он, как бы, он сам стилизованный, то, что можно считать относительно обычным текстом. Также идет стилизация и коллекция вот тех самых триад, которые показывали в начале. И аспекты для сравнения — это распределение частей речи и размер словопотребления. Вот пример стилизованного текста, да, показатели, да, последний абзац, «Партизаны бежали, падали, бежали, плевались тресками, бровами, бухами, коком, лугом, залпами расстреливали, бросками бросали на ливные зерна разбойных дней». Да, вот такая проза стилизованная. Да, ну и фоновый немаркированный текст, который считается более-менее вот такой стандартный. Да? «На дружках от военно-морской робы одни плёши остались, подкрёстные плёши шириной в половские рукава». Да? Вот, более-менее предложение. И дальше Григорьев Яковлевич проверяет распределение частей речи да, вот в этих трех частях текста. И приходит к выводу, что нагнетание глаголов и существительных именно в стилизованных фрагментах правых создает впечатление лавины, да, вот, ну, сказать, художественное восприятие, да, все сметающее на своем пути, которое подчеркивает и даже имитирует сам революционный процесс, который описывается в произведении. Вот. Есть данные и о длине слова. Здесь тоже, если мы сможем пос посмотреть средние среднее, да, но ну, это не стоит смотреть все числа. Да? Но в рядах да, средняя длина слова больше. Да? Вот. Ну, и коэффициент вариации напротив больше здесь. Ну, это он объ объясняет большим соотношением служебных слов, которые идут в, в обычном нейтральном тексте. вот И, собственно, он делает вывод, что... Андрей Весел использует эти структуры для мобилизации отражения динамизма эпохи, да, вот ее как бы сверхвысоких энергий. Вот, ну и здесь еще есть разные комментарии, которые вы можете прочитать в докладе. Да, и, конечно, вот эти вот примеры, как «Дело идет», «Контора пишет», «Ванька, Мишка, денежки гребут». Да, у Артема Веселого нет в слоге никакого революционного пафоса, рафинированная эффективность и трезвый взгляд на действительности. Вот. Ну и маленький комментарий по поводу Лесина, которых тоже много, особенностью прозы этого периода является ступенчатость. Да? Здесь тоже нам, как выпускникам, надо думать, как это анализировать, да? потому что конец абзаца — это не из конец предложения. Да? То есть, вот. И как правильно смотреть здесь. Вот. То есть есть у веселого лесенка как излюбленный стилистический при, при, прием, да? и по такому же принципу. Да, да, уже вот строятся стилистические вещи. Вот. Остальное вы здесь посмотрите, да, и фактически, наверное, да, и это уже я уже сказала, действительно, синтаксические триады типа чокнулись, уркнули, крякнули, передают накал революционных страстей. Да.